Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мер Мелкон, меня зовут Никита, и это It Takes Two. Мы все так же. С кем играем? С кем? Кто это там у нас на проводе? М? Я, я здесь, всем привет. Вот, играем, значит, со Светкой, которой конфеткой. А, продолжаем, пустив корни, там у нас а, выбираю, я за Мэг, да? Или как? Нет, Мэй, я, Мэй. я за Мэй. Да, все, хорошо. Я... Ну ладно, ладно, не дают поиграть за, за, за женщину, ну, как... ну ладно, ладно, как Будем по стандарту. Как а, вот все тот же бекон на загрузке. Все то же самое. И, кстати, я что-то потерял, прикинь. Вот Потерял кое-что. Проснулся, нету. Выпало. Что? Выпало все. Это брак доводит до такого. Волосы выпадают, говорю. Ну, в смысле, брак довел до такого, прикинь. Мне кажется, ты просто сеешь Я промолчу. Так, а мы это проходили? А, ну, я не помню. Мы это, это проходили. То, это, было. это было. Да. А ты не хочешь так. попробовать это, позвучивать? это? Позвучивать? Ну да, попробовать. А. Ладно, попробуем. Ну, блин, иногда это не будет получаться во время катсцен, может быть. Так, ну тогда мы сейчас со Светкой добежим до того места, где мы остановились, и с этого продолжим. Хорошо? Договорились? Все, да, погнали. Давай. Вот, собственно, мы и дошли, да? Дошли до того момента. Ну да. Сейчас должны на плот, да? Да, все, как раз до сюда дошли. А теперь что? Думаю, нам нужно в ту сторону. Чего брось, мы нам в таком виде не уплыть. Мы бы на лодке. Помоги ко мне. Че? На лодке? Это по-твоему идея? <связать> Ладно, давай, да. Да, давай. <связать> Опа! Это крышка от бочки. -на. Нам разве не нужны весла? Не нужны нам весла. У нас же есть мотор. А, да? Где? Вообще-то у тебя в руке. А мозги у тебя не деревянные, Мэй. Все, поплыли, поплыли, поплыли, поплыли. Куда плывем? Плывем туда. Ты управляешь, да? Сколько мы потратили? Около 10 минут мы потратили, чтобы дойти до этого момента. В принципе, не так долго. Так, мне кажется, надо будет э, в какой-то момент кажется, останавливаться. Надо аккуратно, да. Мы сейчас врежемся. Я акку... Ой, а Я аккурат... Я Аккуратно. а а, а, а, а, а Да, туда, туда, наплывай. Я плыву. <сосе> ты, что? ты что, это ад, ты? А, да! ты <сосе> Да ничего мы не врезаемся это а под контроль. Коди, блин! Я обхожу <laughs> врагов. Я, я в шоке, я же стреляю. <laughs> ну ты стреляешь, а я обходить пытаюсь. Да ладно, лодка не сильно повредилась. Все под контролем. Мне не плывет лодка, почему? -то. А куда мы плывем вообще? Ты, я не что... знаю. А, а не мне... в ту сторону? Я понял, не в ту сторону плыву. Все под контролем. Короче, я ничего не жму, она сама. <laughs> Все нормально. Под контролем, что-то переживает. ой ой ой это сделай с этим что-нибудь. Я пытаюсь обруливать. Я вообще самое важное звено команды. Мы без меня бы никуда не уехали. А все, мы, собственно, и приехали, нет. А, вон туда, Свет. Ты куда? Вон туда. Стрельни. Все, поплыли. Поплыли. Ладно, что, думала, все, что ли? А мы плаваем внутри дерева, получается. Что-то как странно. Какое-то дерево катастрофически прям большое. Че, куда? А вот туда, вот туда. Да я, туда и плыву. Все под контролем. Лодка целая, почти. Практически. Да, Светка, не ори. Да ты вообще-то орешь. Неправда, это ты делаешь так... Что... Нет, Паника. это не я. Панику на ровном месте разводите. Это неправда. Хм. Ой -ой -ой. А, и что делать? Ну, наверное... Ну, ладно, ну, ладно, Плывем. Как в атаку пойдут, будем это атаковать. А, Атакую, в... да? А, это вообще законно по законам физики. Короче, шторм близится! А, а, я понял, это, короче, борода надо обходить его. Я не я могу вижу. Это Стой О, ты! А, а, а, а. а как их обходить-то, пту Наплывем, ладно. Ой-ой-ой, сейчас -ой -ой, Макрай... врежется в нас! Я по краешку плыву! Все под контролем. Там вон эти твои летают. О, блин, Никита! Что, что, что, все под контролем? Блин, а тут много смертей так. Я ждал, пока он остановится просто. Там впереди, впереди. Вот прям куда я плыву. Что, куда ты плывешь? Блин, тут гусеница это. Давай, давай, давай, давай. Я не знаю, успею проскочить, нет? Не Походу знаю. нет. По краешку, по краешку, по краешку. Ой, по краешку прям пойду. Осторожно, осторожно. Аааа, косяк! Света, косяк летит, личинка. Все, едем. Ё! Нас задело? Нас задело? Нет, нас не задело, по-моему. По-моему, все пока ничего неплохо. Открывай, открывай. Поехали. Я еду. Ой-ой-ой. Да, Изи. Изи проскочили прям вообще. Как с первого раза. Даже лодку почти не попадать. И что это? А, прыгать будем по медузам? Блин, круто. А, смертельно, красивая Медузы могут убить. Давай Не лучше же. двигаться дальше. Вон на свет. Пошли. А, ты рули, ты рули. Блин, я думаю, по медузам прыгать было. Ну, ладно. А что медузы делают под деревом? Что за прикол? Это как? Прямо плыви. Да я как и плыву. Я так и плыву. Че раз командовал? Стоит, блин, со своим спичкомётом. Да блин, ты меня... вообще-то много на себя возомнею, понятно. Тоже mm. мне. Ух ты, это что, можно поджечь? Ну-ка. Жах... Жахни, ну-ка. Жахну. о, -о, -о. Ой. По ним надо вот сейчас, походу, прыгать. Да? Да, ну давай. Ну вот ты первая прыгнул на разведку, я проверил. Оп. Я прям за тобой. Прям за тобой! Никита. А чё я-то? Ты тоже упала? Это все из-за тебя, по-любому. Да, да, да. Вот так все происходит всегда. Типа а кто виноват? Ну, а уж... да, что ж такое-то? Я же нажал прыгнуть. Си ты там СССКаешь, блин, а? пачки я опачки неправда я был бы первый нет был да сплыл и что он туда куда-то а -а -а -а -а. да пожалуйста я и нет принципиально. не принципиально ага грибы ну грибы это более правдоподобное жолую я вижу грибы более правдоподобно под деревом чем этот как его у... Скажи, я скажу. Это. Неоновой краской белки рисовали. Что это? Это кто? Нихера себе белка. Не может белка быть такой здоровой. А, Бонса 3, это история. Белки, короче, жили, приехали оккупанты и построили дом. О, вот мы. У оккупантов родился ребенок. Мы оккупанты? Ну, мы Обидно. оккупанты их земель, их земель, получается. Ой, ножницы, отвертки, линейки. Это они все у нас, между прочим, затырили. Да, вот, смотри, О, пиздят бумагу. маркеры, маркеры, они вот этим рисовали. А, точно, неоновые маркеры. Давай здесь, они... зажги, пожалуйста. Сотри, они хотят захватить дом? Или они с него все воруют? Не знаю. Это я тоже что-то... И что нам... Куда нам? Вот сюда, наверное. Итальяны вон появились. Ну и... Е... Ого. Етить! Куда я падаю? В бездну. Я не умер. Как? Я еще быстрее тебя здесь оказался. Что это? что это? О! -о, -о круто. Это как вообще? Это что вообще? по моему ты промахнулась а я не виновата меня куда понимаете ли, понесло ты сама прицеливаешься что это вообще такое В душе не чаю А куда это... дальше то что за волшебный свет там по этим по световым прыгать а -а. так и дальше Ага и что Ой, я не люблю такое управление, как-то. Какое? Мне не Что нравится. Надо одновременно камера и это? Да, да, да. А это ты просто не привыкла. Да, да. Ой, мы куда-то падаем. Что это? Ну, это уже сверх, конечно. Ам. Um, надо на него было. Сон. Что Сон? происходит, Света? Я в душе не чаю. Что за Сюр? За гранью реальности. Ну, ладно, это блин, люди в кукол тоже не превращаются. Наверное. Ой, я со спины что-то ушел куда-то. Ой-ой-ой. ой А, нам нужно держаться на нем. воу воу о да блин, он маневрирует так, это полегче, это что за авиалинии такие, где жалобы, отзывы оставить? Билеты, понимаешь ли, такие за космические цены сейчас, а блин, Ты еще и билет. это как. Ты безбилетник вообще-то, Вот прикиньте, как просто шутки портят женщин. Ей-ей, на набрюха, на брюха, на брюха. Это, все по-моему, ты что-то пропустила. Это что за мертвые петли он тут крутит? А вон еще летают. Да не может быть дерево таким огромным. Ну почему? Типа корни там, земля там. Ага, Между вода, землей, земля, огонь, воздух. Когда-то четыре народа О. жили в мире. Ой. А, а я здесь при чем? Ты сказал, что он безобидный и на нем можно так, не доплыть. И что, может, доплыли куда-то? Куда? В бездну. Mm -hmm. Ой, ну вот что-то похоже на реальность стало. Знаешь, мне начинает надоедать бесконечные падения. Скажи, спасибо, что ты в отличной форме. А, правда, спасибо, мой. Я имела в виду в этом мире форму. Понятно. А, короче, ты хочешь сказать, что я в плохой форме? Ну, вообще-то я не сказала. Мэй, я сделан из глины. Ну, ты же не мог так в реальном прыгать-бегать? Э -э нет. Наслаждайся, короче. О, бубенчики. Пошли бубенчик играть. Ван, ванту, вантузные, вантузные мстители. Ван, Вантузные, Как бубенчик взять? Like Где пострелять? А, вижу. Точно. Сейчас я застрелю, на Сейчас те за все отомщу. надо делать? А, вот, ват Ага. Нет, это вообще. Это я знаю. Это как спорт чемпионшип. Помнишь эти мишени надо было стрелять? Погнали, погнали. Погнали, погнали, погнали. Я сделаю, что смогу. Смотрите, Никита вечно мухлюет.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 Ой-ой. А ты мухлешь? Какой мухлешь? Ну просто я более скилловый. Ты просто слишком много играешь, ясно. С тобой неинтересно играть. Вообще совсем? Да. Смотри. О, да, спасибо, что подался. Я это... не подался, я промазал просто. Это мое соболюбие, я просто порадовало. Как бальзам на душ. Да прости, но ну, что такое? Ну просто я это вот прям по скиллу было сейчас. Я просто намного больше играл в подобного. Я даже недоволен своей победой, скажу так. Я не получил морального удовольствия от этого. Чем мы идем дальше? Да. Ты что, опять Нет. на меня расстроилась? Нет. Так, а. тут какие-то механизмы. Внутри. Дерево. Покажите мне вот такое дерево. Кстати, миссия намного дольше, чем самая первая, да? Ну да. Может, разогрев был? Может быть. Yeah. Так, опять здесь эти светлячки. Ага. Uh -huh. Так, все, я тебя жду надо что-то делать наверное. Наверное, банки утяжелять нужно жду пока жду водички попью. так давай света давай скорее люди ждут и тексту там пишут почему нет и тексту почему где он куда он пропал куда он делся что-то какой-то вид сверху мне не нравится о-о-о-о! Oh. А как? А, а, свет уворачивайся. Я понял. Я понял, все, изи. Опа, опа, перепрыгивать можно, если что. Етить, колотить! Что это за кошмар такой? Они, получается, я только сейчас заметил, они пытаются запилить нас с этими, как у крышками из-под банок. С консервами, которые. Ну это элементарно, это просто, это даже, блин, это как у пятилетней справится ребенок, кстати. Да? Вообще без проблем. Света? Ты ну где? нормально. А, ты пыталась переварить информацию? Нет, я просто была сосредоточена, вдруг опять начнется, а тут ты болтаешь. Я понял, я понял, стреляют. Так, так, где-то. А, я упал. Я упал! Нечаянно! Я был слишком сосредоточен. Сейчас все, все, убивай, убивай, убивай, убивай. Тут слишком маленькая платформа, нечестно. Я просто отходил назад, уворачиваясь, и стреляя одновременно, и получается свалился. Представляешь? Yeah. А, ты, а ты не умерла ни разу, да? Нет, yeah? нет. О, это арена. Это арена, сейчас будет битва. Как ты думаешь, кого осы могут поставить как своего гладиатора? О, я не знаю. Королеву? А. Настроены ребята эти агрессивно. Ну да. Убей, убей, убей! Это... Жук-олень? Нет. Да. Нет, жук рогач Жук-носорог, я не знаю. Жук-носорог, по-моему. Я убиваю жука она а у него не цепляется. И как? В нему не липнет, он ой, волну ой. пускает. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, przezり, ой, ой, блин, надо вот, молни. надо вот сюда, когда ]ium. он я подходит. Я понял, я понял, я понял, я понял, я понял. Надо заполнять вот эти дырки, и когда он туда подходит, надо будет это. Ой, ой, ой. ой, я ее не заметил creo. Давай пока он здесь. А, он меня убил. Блин, ты вовремя вообще остановилась. Давай Вы стреляй стреляете? туда, стреляй, да стреляй, я же заполнил там, да уже поздно. Прыжу, прыгает Да Ась. ты достал меня, мерз. Давай, давай, давай. Я пожертвовал собой, стреляй. И чё я? Бален. Надо, чтобы он прямо на ней, на этой стоял, да? Все хорошо, ладно. Давай, стреляй! Нет. А я стреляю. Да что так ж такое? Как ты, ты просишь? Ну ты следи, куда он встает просто. А, тут закупорив... А, не закупоривать. А, да что ж такое-то? Надо же следить, когда он... Это... Гигантский жук. Подожди. Где? Yeah. Три волны он пускает. Так, я сейчас просто заполняю дырки. Я встал. Да шо ж такое? Нет, надо, чтобы он прям стоял на этой фигне его стрелять. Сейчас, подожди. Какие не заполненные дырки? Да, что ж такое. Я не заполнил ее. Он меня просто убил. Надо прям подгадывать момент, получается. Ну вот эти у меня две заполненные дырки. Три заполнены. Да, шо ж такое ты надоел. О! Вот надо было, когда он разбегается, стрелять. Да, что ж такое, я, что только пришел. Все, я все дырки заполнил. Ну, я попытаюсь его подманить как-то, но он на тебя бежит. Вот, проканал он, Свет, красава. Все, надо, чтобы он задевал хотя бы чуть-чуть. Где он? Так, ладно, это просто уже. Ну, еще два раза. Во-во-во, стрельни! Красава. Я тебя отвлекся. Так, все, отлично. Последний раз в принципе несложно осталось. Осталось чуть-чуть. Правда, мы подохли дофига раз. И че, че, Да что? Я же прыгнул. Еще раз. Блин, далеко побежал. Эй, ты! Давай-давай-давай-давай. Да что ж такое? Я пытаюсь его сагришить он сюда. Вот. Давай! Фигач, сетка! Отлично. Командная работа. Жук побежден. Что, следующего гладиатора нам дадут, нет? Погодите-погодите, не убивайте меня. Я просто жук. Он сам мне даже не нравится. Тогда почему ты на их стороне? Ё наемник, Ник. Я дерусь за тех, кто что-то там платит едой, крышкой и всякой как фигней. Какой едой? Червяками? Личинками? Гусеницами? Не, я вегетарианец. Я отказался от глютена. Принимаю оплату нектаром. О, ладно. Ну а королеву-то знаешь? Весь нектар у нее. Так что если поможешь нам ее свергнуть, получишь столько нектара, сколько захочешь. О, правда? Да, хоть и ведь забирай. Вкусняшка. Ну тогда, чего же мы ждем? Забирайте. Погнали. Погнали. Так, подожди, кто за жука? Я за жука? А как прыгать-то? Я прыгаю за жука. А ты стреляешь, да? Ой, извиняюсь. Да, ты стреляешь. В бочки можешь стрелять наверное в... а вот в эту в эту <связать> херню а нас бомбят свет я перепрыгиваю бочки а ты стреляешь в этих я понял все отлично справиться почти да давай у нас почти у нас пол хп осталось <связь> блин это печально давай давай давай сохраняй решимость я сохраняю Só, <свят> oh! Oh! Uh! <свят> <свят> Я пытаюсь забегать. Все нормально, справились. Whoa! Так, а как мы на нем не держимся hey, вообще? Okay. Так, спокойно. Ладно, это изи, это изи, мы справимся. Стреляй в эту херню. Давай, not давай, давай, not. давай, давай. Nice Прикинь, сколько мы флоры и фауны сейчас уничтожили и разрушили. Они будут падать? Так, все, что-то, что-то как-то это. Нету прям супер мощной динамики, она как-то волнами. Не успела. А, -а, -а, а, я тоже не успела. О, -о, -о! все. <с> <с> <с> Чего-то вообще зафылили прям жестко. Оба два конкретно. Ладно, все, соберись. Ты стреляй, я уворачиваюсь. Я просто их стараюсь убегать, а жук-то здоровый, он все равно задевает меня. Ладно, но это не с самого начала. Ну не успеваю, они сбрасывают, у меня не прицеливается вообще никак. Видишь, что делается? Хляха! Прицелится и все, и то. Да ладно, мы уже дошли. Мы чуть-чуть не дошли, получается. У нас дерево заканчивается, я справлюсь, я верю! Ой, нас бомбят. Они а пытаются нас с так нас, так нас подбили. Держитесь. Ой, давай, давай, вперед, ну уже! Все, конец игры. Мы погибли. Да <социт> <социт> ну прям. Мне это не нравится. Нормально, слышишь? Так, и чё? Мы в Улье? <звучит> ну <звучит> да. Незваные гости, как посмели бы бросить вызов королеве? Не провоцируйте нашу королеву! Слушай, мы знаем, что ты не настоящая королева. Ага, ты робот. Ну, вы лжёте. Я верховная королева Ос. Она наша верховная королева Ос. <звучит> Верно, в атаку! Что делать? Нет. Ну тут осы. Ебать! И чё надо? О, асу. А, такое это изи. Так, так, так, они опять бьют. Давай, давай, давай. Ага. Я вас устреляю. Ну, она прям, у меня закончились патроны. Чё, чё, чё происходит? И чё, куда бежать-то от огнемета? Валим, валим, валим. Блин, точно про канала. нужно прицеливаться, Дырка, и дырка, дырка, дырка, дырка. Давай, давай, давай, убивай. У них там щит и меч, получается, появляется. Так, ну от огнемета мы поняли, как уходить. б! Больно! Меч! Это меч, это меч. Человек. Давай, я в нее стреляю! У него механизм открылся, кстати. Ай. Сначала пчел надо. У меня жахнует. Да хватит своей лапы то ю У них еще меч! Отлично. У нее еще больше половины хп, капец. Да блин, сколько ж пчел можно. Я на нее, на нее, на нее, на нее. А, еще меч стал. Куда ну, на нее, конечно. Но я его не видел. Да блин, у меня не успевает так перезаряжаться эта фигня. Да что у тебя заново? Блин, у нее хлопочек что-то как-то много. А убили? А тебя-то как? Мечом. Бог мой. Мы же на одной платформе находимся. Я вообще даже не заметил, что он появился. Ладно. Что-то сегодня какой-то выпуск. Что? Не командный? Не кооперативный? Где-где? Коллаборейшн. Коллаборейшн. Сначала. Не, О. не сначала, хотя Это, короче, после первой фазы. А, меч появляется после того, как мы разваливаем всю эту фигню, да? Ну, я ты помню. бы в него еще стрелял, чтобы я да сразу... Да я стреляю, у меня же патроны нет. Слишком много осы его защищают. Интересно, что они с этой белкой сделают, когда это... Когда узнают. Сейчас меч появится. Все, все, все, я понял. Меч появляется после руки. Че, я мечу нормально так нахерачил А, все, он ушел Нет Ой, много хп отняли я, я стреляю У меня не успел перезарядиться еще Что такое, что такое Есть у на квадратик, не забывай Сейчас меч опять появится Все, все, разгадано Сначала рука, потом меч. Потом ей надамажно. А, или что, там еще что-то есть? Да, меч! А мы же его убили, нет? Нет, ты слишком мало. На него налепил и... Uh -huh. Так, сосредоточься. Сейчас меч будет. И это опять рука. Да что такое? Такая плотная рука. Сейчас меч будет. Воу-воу-воу-воу! Во. Не до конца! Я понял, понял, понял. Я просто думал, он от одного взрывает. А от Мы не успеваем самой этой королеве нахрене. Мы вообще не успеваем. Нифига меня сейчас... Где меч, где меч, где меч? Давай, Блин, давай, давай, давай. пили, мерзкие чуваки. Да что ж такое, а как, как нам снять с нее броню? наконец -то. И что происходит? Что это, Чего? это мне, знаешь, напоминает из этого, как -то. Ой, волна, волна, волна. Мне напоминает Ой. это из э, мультфильма Аисты, когда волки преобразовывались во всякую фигню. Ага. Ладно, это не сложно, это не сложно. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Главное, окна находить для этого. Для уворота. Ага. Я стрелять не могу пока что можешь стреляй ну, уже могу опять рука иметь давай давай я в нее дома у меня перезаряд меня тоже у тебя тоже перезарядка есть конечно я же не могу бесконечно стрелять две руки Два меча? <laughs> я дамажу, дамажу, дамажу. Ой, куда я пошел? Света, я поехал куда-то. А можно спросить, куда ты стреляешь? <laughs> я ничего не уехал. Все под контролем, сейчас мы справимся. Не переживай. Пол хп уже разлетелось. Ну почти пол. Меч, меч, меч, да? Да они защищают ее слишком быстро. Я даже не успеваю ей на этого. Нас стреляет. Я не знаю как надо получается пока... Я, Мне кажется знаю как надо, Свет. Знаешь, э, мне кажется мы неправильно работаем. А, нужно, получается, когда появляется меч, я настреливаю в королеву. В это время уворачиваться от меча и стрелять в королеву. Ну, давай попробуем. Я не знаю, получится, не получится. Так, нет. О, ча -ча -ча. Так, Что, вот, сейчас, сейчас. Так, вот сейчас появится меч. меч. Я стреляю в королеву. Я там нацепил сколько мог Блин Что, не получается? Нет, они ее защищают Ну как-то же надо надамаживать О, ё Потому что мы вообще дамага не наносим а а, -а, -а. Я понял, Света, я понял, как дамаг наносит. Мне кажется, мы неправильно делаем Блин, <învị frase> а что делать? Я уже устала. Я понимаю. Есть идея. Какая? Я вокруг нее летаю. Попытаюсь. А если как раз-таки в этом и прикол, чтобы со спины ее это как бы, нацеплять на нее всю фигню, и ты могла бы со спины стрелять. В ну давай попробуем. Получается? Да Вот, надо так, значит, делать. Они меня... А где я? Вот, тебя режут ножницы. Ай-яй-яй! Куда ты? Куда? Я жива, я жива. Ой-ой-ой, откуда ты вылетел? Они быстрее стали. Они быстрее двигаться начали. Они еще и из-за экрана выплывают внезапно. Ну их об а, а, а этом вот, можно, перепрыгивать. Ой, ой. Я живу, я живу. Есть. Так, давай, ну ч, все по, по той сделала, же стратегии. Сначала ты, иди. Сейчас, я сейчас иду. Я буду уворачиваться. Сколько снова? Они ее защи... защищают все равно. Там щит, там у нее щит стоит. Щит не щит надо взорвать ага что-то куда-то там нацепил так ну я там нацепил чуть-чуть Можешь идти пока на щит уже да, создала есть дамаг прошел я не увидел прошел прошел небольшой совсем ну, вот так, по чуть-чуть тогда. Давай, теперь ты. Я иду, иду, иду. Ага, все, я нацепил. Можешь идти. Я отвлекаю руки. Все, что ли? Так оно вообще почти раздалилось. Неужели вас не видят, что происходит? О, да, О. Я в цепь стреляю. Ой, что происходит? Ой, надо перепрыгивать мечи. Не могу мячи. Я перепрыгивать. А, тихо-тихо-тихо. Да блин, я не всегда их вижу просто. Их вообще взорвать можно, да. Так, я на цепь еще там цепляю всякую шляпу. Блин, Никит, я делаю что могу. Тут я понимаю. Какой-то трэш! Но они просто щиты сейчас выставляют. У не хп не так много осталось. Опять, опять мечи, осторожно. Да. Так, я на цепь нацепил, если ч. Немножко осталось Да блин, капец Я вообще Я уже эту белку ненавижу, которая в этой осе сидит Блин, у меня патроны кончат сейчас. Прям тяжело что-то Ой, пляха, спасибо. О -о -о! Неужели? Наконец-то! Блин! Как это сложно и душно! <свяк> Вообще кошмар. Ой. Я королева Ос! я вас! А это Что не белка? Это, это же крошка шми? О нет, нет, нет! Я королева вас. О, все попал. Нас надули. Нет, нет, я же вам говорил, что это робот. Это глупый шмель. Нет, постойте, не делайте мне больно. Смотрите, нектар. Он прятал от нас нектар. Не трогайте мой нектар. ИХ всех! Ээээ, погоди! <смех> Че это? Понимально. Мы теперь друзья! Нет, Помоги нет, мне нет, сделать что-нибудь! Ходи, стреляй в бак с нектаром! Ну, Ладно! Нет. Подожди, так бак с нектаром уже обещали этому, жуку. Его так да. мы, жуку. Мы, жуку, обещали, нектар. Ты <смех> ш... Ш... <смех> На, вот это эпично! Мы уничтожили улей Ос. Мы мародеры. Мы разорили Улей. Они. больно так как? Еще новый сделают. Не, больше нет. Для чего же жить? жить? Я больше не королева Ос! Какой во всем смысл, если в тебе нет ничего особенного? Но ты особенный. Ты один из лучших опылителей в природе. Я правда? Да конечно! Пчелы пылают злаки, которыми питаются 90% человеческой популяции. Без вас, ребята, люди бы умерли. Он прав. Правда? Так я особенный? Нет! Ты предатель. А вы двое? Почему не убили предателя? Он помог нам спастись. Ага, я особенный. Ага, его больше нет. Ну нам ведь не нужно его убивать, правда? О, так теперь вы на одной стороне. Пристрелите их всех. Ничего себе. Мы только что спасли твою махнатую задницу. Туда пошли. Вот-вот. Ты поведешь, ты поведешь. Не-не-не-не-не-не. <șOR2> Просто лети. Где тут газ? Oh! Капец. Это жесть. Прекратить огонь, зарядить пушки. Мне нужна поддержка слуха. Кодовое название орех. Поймать их. Вперед. Пошли, пошли, пошли. Это жопа. Нас все ненавидят. Я лечу, я лечу. Я лечу. Так прекрасно, я пролечу. Нормально, нормально. Что это? А, я уворачиваюсь, а? Маневр, маневрирую, маневрирую. Кодовое название маневр. Света, Света, Света, Света, Света, не туда! Вперед Никита! надо было стрелять, так я вперед надо было стрелять. Его! Ты не туда стреляешь, а Светка. <laughs> ты вообще назад стреляешь, говорит, я стреляю, куда ты летишь, говорит. Я вообще просто ас авиации. Нормально, нормально, я пролечу. Опа, ты видела, как я пелигранно просто влетел в эту дырочку? Так, подожди, это белки летяги? Разворот. Давай мертвую петлю сделаем. Ты чё? А, так надо озвучивать, ёма. Лети прямо. А, я ускорился, короче, что я влетел. Давай, Целься, Целься. Наращивай скилку. Света мой... вперед! Вперед! Света, вперед! О! Спокойно, спокойно. Все под контролем. Света, сзади кто-то летит. Я никого не вижу! <связываю> а Ай! Нас подбили. Нас труселя сейчас сгорят. Впереди. Ладно, пролечу, пролечу. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Дырку какую-нибудь стреляй. Я напишу сколько, блять. Hey, oh, are, <laughs> okay. Oh, okay. Я, я ускорение нажал не вовремя. А я? Я просто хотел проверить, как работают ускорение. <laughs> Короче, оно работает не так, как я думал. Так, все, все, все, спокойно. Я по краешку пролечу, нормально. В дырку, в дырку, в дырку, в то самое, давай. Все, хорошо, что у нас самолет целый. Ой, был. Так, я ускоряюсь. Короче, красное подсвечивается, когда нас начинают преследовать. Застрели его, застрели, застрели. Впереди, впереди, впереди. Ускоряюсь. Осторожно, пушки турели. Так, так, так, так, так, так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. А, -а, -а блин! Нас пытается уничтожить, все. Какого фига белки такие, так это? Агрессивно отреагировать. Света. Ага, пролетели. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ускоряюсь. Давай мертвую петлю. Знаешь, что такое мертвая петля? давай Все, выход Это Рэмбо-белка это Она пулеметом сломала Света, Света, ну-ка втащи ему Пора попрощаться с куколкой Не-не, терпится разломать ее деревянное лицо Тебе конец Давай, Светка, ну-ка втащи ему Ох ты, мерзость А как защищаться? Не знаю Подожди, я еще пытаюсь уворачиваться в это время. Сусть давай да! Света, а это ты? был Ходункин? <свяк> Света, ну-ка, да! Mortal Комбат. Ну-ка, покажи ему Mortal Комбат. Давай, давай. Он за три Света, давай, давай. Он делает у этот ты! спецприем. Давай, давай, давай. Уворот сверху, отпрыгивай его со спины. у а меня нет уворота. Я пытался его сбить. Давай, давай, давай, давай, ему чуть-чуть осталось. Давай. А, осторожно, свет. Игра окончена. Ха-ха. Получи вспышкой. Света тебя ушатали. Ну-ка, давай еще раз, ну-ка. Миссион Нормально. Перепрыгивай. Вообще хорошо. Нормально, годы тренировок не ушли впустую. А я тоже хочу захват! Почему у него есть захват, а у меня нет захват? Давай камбугу! Камбуху! Фатал КАМБУЛ? блоу! Фаталити! Все, используй! О -о -о -о -о -о. <coughs> О, ты там нормально? Yeah, нет да. руля! Нет руля, нет руля! Я держусь, я держусь! Я пытаюсь, да. Я соскальзываю. О, ты ж моя родная. Так, полетели на трусах дальше. А, Света, Света, мы управляем. Да, в каждую сторону, когда наклоняем. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Надо держать прямо в центр. в центр, надо выровнять его. Надо выровнять, выровнять, выровнять и в центр. Так, блин, нет, надо вбок. Да ё-моё! Как выше это сделать? Тихо, тихо, тихо, тихо. Ой, как неудобно управлять. вот так нормально, да? Ага, ага. Поворот, поворот. Все, все хорошо. А выше я не знаю как. Сейчас в трубу влетим. Резко, резко, резко, резко в бок. Быстрее, резко в бок, Резко. Ай, ай, очень резко. Все, все, все, все. Выравниваем. Well, Блин, мы просто победили всех. Победили ос, победили Белых. Света, света, света, света, света. Ай, ай. Это что за ерунда? Не вошли в поворот. Рано начали в поворот ходить. Ладно, нормально. Да, ладно, это же игра такая, проигрывать, как бы не запрещено. Ну с белками, да. Как бы, They на самом деле, ты белки -про проиграл, чтобы посмотреть, что будет, да? Я так и понял. Конечно, конечно, это стратегия. Все нормально. Это был... А, так мы уже полетели. Ой, в пошли в поворот. Ой, нет! Куда мы летим? Пипец. А, Это все это дерево виноват. Получается, мы летели нормально, просто нас чуть-чуть сбило с траектории, и из-за этого все пошло не по плану, правильно? Да ладно, все, да мы почти дошли, почти дошли. Сейчас дойдем уже, и это, будем заканчивать. Вот, смотри, вот это дерево дурацкое, вот этот сбоку. Так у нас все под контролем. Стри, если мы держимся в центре, оно держится ровно. Ой, нет, в другую, да-да-да. Давай, короче, надо говорить вправо. Ой, это лево. Да что? А выше а нельзя никак? А я не знаю, выше это никак А может подойти. стик вверх поднять? Да нет, вроде. Оно же на пару лет. Ой, на пару, господи. в воздух, алло. Потоки просто. Так, смотри, сейчас ровно, ровно, ровно, держи. Ровно, ровно. Так, сейчас попробуем налево уйти. Давай налево. Угу. Прямо, прямо, прямо выравнивай. А, ну все, пролетели. Просто прямо держим. Держим прямо. Куда, куда? Прямо-прямо, прям. правильно да. Ой, тут надо прям вообще вписаться аккуратно. М -м -м -м -м -м. Один кат. Вот это вот, вот сильно давай. Ага, хорошо. Все, примерно понял. Если один по центру встает и другой начинает рулить, то она немножко смещает траекторию. Ну я поздно уже понял? Озвучивай, девочку. Я? Да? Тебя <связывая> Тебе снова болит голова? Okay. Ладно. Я не буду тебе мешать. Но когда тебе станет лучше, может, мы снова поиграем с обезьянкой, космонавтом, и с другими космическими игрушками которую ты мне подарила. Мы с ними уже давно не играли. Я с папой говорила. Я думаю, он хотел бы, чтобы вы снова подружились. Просто хочу, чтобы ты знала. грустно. Угу. грустно, тоску и грусть нагнали на нас веселая семейная игра называется ну, давай сейчас мы на трусах влетим в ее комнату да по-любому Земка на Рафике похож. Похож. А вот они мы! <связь> <связь> Джеричская <связь> авиация, да. <связь> Я на твоих трусах! Что-то там... <связь> Летаю в последний раз. Ха-ха, <связь> ты прямо настоящая шутница, чуть живот не надорвал. Смотри, вон она. она не соскучилась, как думаешь, не все в порядке? Ну, на вид, да, ведь она играет, как ни в чем не бывает. Пойдем поговорим с ней. А, так, мы не хотим ее напугать. Хочешь сказать что-то там? Короче, она нас увидит и испугается очень сильно, что мы пару кукол, которые нас слепила, помнишь? О, вы действительно готовы говорить с Роуз? Почему нет? А вы можете говорить с ней, но ругаясь при этом нет. Проблема не в Роуз, а в В ней. Вот видите, я считаю, что вы готовы. Что делать? Думаю, да, что мы ее что-то там позовем. Нет, нет. Короче, Короче ты <с <с с Слишком много это как какого... О... Да слишком много диалогов друг на друга наслаивается. Погоди. Если, а мы, если не мы, мы не сможем... См а мы а должны мы постараться? Иначе мы застрянем тут навсегда. Но она почти никогда не плачет. Я знаю. Мы, короче, что-нибудь придумаем. Ладно? Ну, просто, просто... надо давить С из нее слезы. И чем больше слез даваем, тем лучше. За нами какой-то зам... маньяк следил. Ой, короче, давай на этом закончим. Сегодня какая-то потная прям серия. О, это замок из подушек. Где? Мы прям внутри замка из подушек. Смотри. Нет, вон он. Замок. Так, мы ну нет, смотри, вот это вход в замок из подушек. Ты что не видишь? Свет, а ну ты что? Вижу, вижу. <св> вижу, вижу. <св> <св> ну ладно, давай на этом закончим. <св> <св> что? Продолжим в следующей серии. Ждали и тексту? Вот он вам и тексту. Как бы мы почти не умирали, всех побеждали. Королева Ос, правда, была достаточно жесткая, но не жестче, чем наша совместная мощь.